Привет! На связи, как обычно, Антон. Если вам, как и мне, надоели все эти привычные средства передвижения, вроде велосипеда, скейтборда, машины, тогда вы обратились по адресу. С развитием технологий они менялись огромное количество раз. В современном мире креативные конструкторы и просто обычные люди все время пытаются создать самые необычные транспортные средства. Какие именно? Смотрите в этом ролике. Уверен, такое вы не встретите, прогуливаясь в парке. Ну а теперь напомню про конкурс в конце видео на 1000 рублей, и мы начинаем!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 Все любят велосипед за его компактность, относительно малый вес, универсальность. С великом куда проще спуститься, например, в метро, на случай, если пойдет дождь. Его можно запихнуть в тачку, занести домой, ну и все в этом духе. С машиной, мотоциклом или даже скутером все куда тяжелее. Им нужно искать парковочное место, а поднять транспорт смогут лишь какие-нибудь качки. Но только не этот. Как насчет надувного варианта? Вы думаете, я спятил? Мне тоже так казалось, но нет. Это надувной скутер. В вздутом виде его можно поместить в рюкзак и без проблем кататься по городу. Он состоит из семи отдельных надувных секций, которые создаются из прочной ткани и прошиваются прямым стежком. Остается добавить электронные компоненты, в частности бесщеточный мотор и литий батарею. В итоге вы получите транспорт, который весит около 9 килограмм и ездит со скоростью до 6 километров в час.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 У них, кстати, толстая покрышка, прямо как у фэтбайка. А как вы относитесь к подобным конструкциям? Или все же стандартный вариант вас устраивает больше? Пишите в комментариях. Следующий транспорт зайдет всем любителям острых ощущений. Это джип, который был создан для того, чтобы испытываться на самых разнообразных дорогах и в самых суровых условиях. Его громадные колеса позволяют преодолевать сложные подъемы, езду по препятствиям, да и вообще сомневаюсь, что они хоть чего-то боятся. Были установлены компоненты от квадроцикла и снегохода, блок управления Haltec Elite 550 и мощный движок. На таком даже прыгать не страшно, хотя я бы все равно предпочел спокойную езду под расслабляющую музыку. Внедорожник получился бомбическим, иметь с ним дело опасно. «Так, любители военной техники на месте? Тут у меня, блин, мини-танк. С ума сойти, придумывают же. Он получился каким-то совсем крошечным, как будто для детей. Но нет, на танке вон спокойно рассекают и взрослые. Мне, честно, даже представить тяжело, как им там внутри». У танка есть дула, предусмотрен гусеничный ход, да и сам он смотрится прикольно. Хотя, по сути, кроме движения ничего необычного нет. Но да, стоит отдать должное, гоняет он неплохо. Особенно-то для танка. С препятствиями, как я вижу, тоже проблем не возникает. По воде, песку и грязи проходят достойно. С такой машиной изрубиться в войнушке – одно удовольствие. Это ламба. А это гелик. Влад, это бумага. А бумага это... Ой, эм...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 Вы посмотрите, какое чудо! Это мини-детская машинка. У нее синий кузов и красный кожаный салон. Внутри ничего необычного. Простенький руль, но тем не менее детализированная водительская панель. В машинке могут сидеть одновременно два человека, так что ребенок сможет прокатить и своего друга. Меня очень радует ретро-стиль такого автомобиля. Это позволяет окунуться в атмосферу 70-х. Знаете, несмотря на то, что мы с вами видели уже очень много крутых игрушечных и радиоуправляемых тачек, все равно приятно посмотреть на эту.